Вот, свершилось. Сегодня был и ней, и минус 3. Потроли ударила, пожухла, крапила тоже пожухло, Вот, ботва пожухла. И что ж, помидоринка. Помидоринка цела. У меня уже в теплице все почернели помидоры почти. А это еще висит. В октябрь месяц. Север Север Подмосковья и не ебал. Ну, посмотрим как они себя будут чувствовать.